Fine. tonight, tonight. Обороты на момент нужно на низах, чтобы можно было крутить все. О, она полностью пустая. Ничего такого особенного в общем-то нету. Не знаю, по, по выхлопу у вас что-то там сделано же, да? Вообще нет. А, полностью Но, что сок. Просто там банку выдуло, поэтому громко. Ну, понятно. Да. Ну, сейчас катаемся по кольцевой дороге и. Нормально проехали Поправка уже нормально у нас выставляется Смесь более не менее попадает Но ну, не более не менее, а именно попадает Нормально Сейчас как бы выкатываем режим э, Точной настройки До этого была грубо как бы катались Чтобы плюс-минус она попадала пропорционально А сейчас она уже Откатывается более гладко Так и вроде все нормально Никаких проблем не было Единственная проблема у нас сейчас в том, что в 6500 ну, оборотах синхронизация теряется с датчиком положения колена Нечего, мы по кольцу катаемся. Ничего особенного в автомобиле опять же нету. Ну, я думаю, что по приезду в сервис, когда приедем откручивать датчик кислорода, я снимаю подкапотку, расскажу более детально. Едем. Так, смесь уже попадает, мы ее сейчас прям вообще выровняем, чтобы до идеала все довести, так как, в общем-то, есть возможность. У меня на одну машину все равно всегда целый день заряжут. Может быть, ездить остановимся, потом откопнем просто немножко, отшу. но там за дам ездить на стоянке. И заодно я как раз, когда тормознем, посмотрим, что под капотом, я скажу Так что, ждите, мы тормознули, в общем, отдохнуть, потому что уже, блин, задница болит, и на этих седухах, и от шума уже башка трещит. Покажу, что под капотом. Соответственно, ТМ-рейс ресивер, это моя фигня, это шадыкаха, здесь вот это колхозные стяжки, не смотрите на них. Дат стоит э, Бошевский э, аналог 004, я не помню, 037 на конце, по-моему, или 039. Но он по форм-фактору другой, а фактически по калибровкам такой же. Датчик температуры воздуха типа Делфия. И вот тут такой громенный переходник из алюминия, точеный фрезой э, с одного фланца на другой, грубо говоря. Ну и как удлинитель еще работает. По сути, тут Выхлоп, стандартная вот эта вот тема, как продается везде. Клаптурбо даже, по-моему. Ну, они там клабтурбо, да, да, они там все одинаковые. Они. Статы, да, клаптурбо, да, да, там да. все одно и то же. Блин. Охлаждалка вот так сделана. Два вентилятора, которые одновременно зачем-то включаются дичайшим током. Аж охренеть, там генератор аж офигевает. Ну, это Нивовский. Да, Шнива. Да, шнива. Да, да, да. Ну и все, вроде тут. Все как по стандарту. Рампа обраточная, форсунки 107 Волга. Ну, стандартный, в общем, набор. Сейчас мы еще тормознули, немножко покрутим э -э -э, перекрытие. Ну и дальше поедем, покатаемся. Короче, мы тут сейчас пытались, пытались, молоток взяли, перекрытие перефигачить. Но ничего не вышло, потому что шестерни нечищенные, давно стоят, там вода попадала. Окись идет изнутри, из алюминия, там он все белое, если видите, не знаю, на камеру не видно, наверное. Ну и шестеренки ржавые. Эту я как-то умудрился ослабить немножко, постучав там молотком, ослабив это. Она вроде отскочила, но прокрутить ее никак вообще не прокручивается. И видно, что ржавчина там везде сжимает Дальше я винтиками закручиваю, а аж щелчками туда входит. Так что придется так катать, уже бесполезно, мы тут в полевых условиях ничего не сделаем. Значит, так будет. Ну, в принципе, и так нормально она едет. Хотели просто еще подтянуть немножко лошадок там или момента, ну, значит, будет так. Что, закрывать тогда капот? Сейчас мы, наверное, проедем там дальше, развернемся, там есть там поворот, и в принципе я думаю, что достаточно будет, и можно будет уже валить э, сервис откручиваться. Ну вот тут январь, но ну, сейчас пока висит там за ним коммутатор на два канала, ну и в принципе больше тут особо такого ничего нету. Сейчас я еще промежуточную прошивочку залью э -э и поедем кататься. Так что вот, ну, я думаю, тут особо снимать уже нечего. А, наверное, в сервисе и смысла не вижу съемок. Потому что там только открутим датчик и все. Ну и, опять же, не забываем ходить под видео. Там колокольчики жмем. Ссылочка на драйв контакт у меня снизу. И, соответственно, другие видосики смотрим. Всем пока и до новых встреч.